Поэтому, когда я делал этот выбор, руководствоваться двумя вещами. Первое, конечно, репутация моего партнера. Второе, создать гармоничную систему, в которой я остаюсь не, на, не один на один с парабом. У меня есть технадзор, у меня есть куча поставщиков и субподрядчиков, которые где-то даже наполовину выбираю я. И есть человек, который все это за всем этим хозяйством присмотрит, сбалансирует, поможет мне договориться по ценам, утрясет все вопросы по качеству. Вот таким образом надежный дом оказался практически безальтернативным.